Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать девочку на новогоднем олене. Что нам для этого понадобится? Простой карандаш и блокнотик, в котором мы будем рисовать, или альбомный рист. чем рисовать голову оленя. Теперь рисуем. Продолжаем снизу рисовать. Рисуем. рисуем по оленю. У него оленя четыре лапы. Так что рисуем четыре лапки. Первые две спереди будут. И одна сзади. Две сзади, вот вторая, третья, четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Далее вот здесь вот проводим вот такую вот линию. Лапуем. И здесь рисуем. Теперь рисуем морду. Ласки носик и ротик. Рисуем врага. и второе также рукой Вот у нас уже стал похож на оленя новогодний. Ребята, вы не забывайте подписываться. Рисуем саму девочку. Рисунок у меня будет мультяшный. Типа скетч. Скетч, скетч в общем, скетчинг. Сейчас мы рисуем шляпу для девочки. Так, зима холодно. Поэтому девочка будет в шапке зимней. Шапка у нее будет вязаная. Здесь проводим линию такую. И рисуем бомбошку. Далее рисуем волнистые волосы девочки. Такие у нее будут волнистые идти. И с другой стороны также волнисто рисуем. Рисуем шарф. Который одет на девочки Та еще шарф идет Та режиссуя <святое> варежки барыш. И с другой стороны Еще забыли нарисовать уши нашему оленю. Такие ушки у него. И с другой стороны. И суваленки. Кто ради на девочки? С другой стороны. Mm -hmm. Брови рисуем. Даряющим mm глаза. -hmm. That Это Носик. и ротик. Какая у нас девочка получается, которая сидит на олене. Девочка в шапке зимней. Я нарисовала кофту розового цвета, фон вот такого, цвета уже. Сейчас буду рисовать штаны. Теперь рисую валенки. of Holly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Tease the season to be jolly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Done we now our gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient yuletide carol.